Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе третий вариант из сборника Ященко. Фиппишного, ЕГЭшного на 36 вариантов 2023 года. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлесон. Давайте посмотрим задание. Площадь ромба 10, одна из его диагонали 8. Найдите другую диагональ. Дело в том, что площадь ромба, одна из формул, это половина произведения его диагоналей, То есть D1 на D2. То есть у нас получается 1,2, например, на... 8 на d2 произведений дают 10. То есть 4 d2 это 10, ну соответственно d2 это 2 с половиной. Достаточно простое задание. Записали, совпало. Дальше. Длина окружности основания цилиндра 5, высота 6. Найдите площадь боковой поверхности. Дело в том, что площадь боковой поверхности цилиндра находится как как раз длина окружности основания и умноженная на высоту то есть в данном случае будет просто 6 на 5 что дает 30 совпало совпало дальше из районного центра ежедневно выходит автобус вероятность того что окажется меньше 21 пассажира 83 сотых Окажется меньше 10 пассажиров 46, сотых, найдите вероятность того, что от 10 до 20. Ну вот смотрите момент, что меньше 21 пассажира включает в себя меньше 10 и от 10 до 20. Поэтому, если мы вероятность того, что от 10 до 20 примем за х, то можно написать, что 0,83 равно 0,46, ну и соответственно плюс х. В таком случае x это 0,83 минус 0,46. Что в свою очередь дает так, сколько тут? получается 37 совпало? Совпало. Потому что с арифметикой я периодически могу косячить. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнет игру с мячом. Биолог играет три матча с разными командами. Вероятность того, что биолог надо найти, выиграет жребий ровно два раза. Во-первых, посчитаем общее количество исходов. У вас есть матч, у него два исхода. То есть пишем два. При этом матч три раза повторяется. Соответственно, два в третьей степени это будет общее количество исходов. При этом он должен выиграть ровно два раза. Вот если мы напишем первый, второй, третий матч. То есть, например, он первые два выиграл, а наоборот, второй проиграл и первый проиграл. Мы видим три исхода, удовлетворяющие нашему событию. Соответственно, вероятность в данном случае будет 3 восьмых, это 0,375. Совпало, снова совпало. Пока я не косячу, это радует. Решите уравнение. В ответ запишите наибольший отрицательный корень. Ну что у нас получается? Косинус равен корень из 3 на 2 в точках вида плюс-минус π на 6 плюс 2 пика. Так и запишем, что аргумент у нас с одной стороны равен π на 6 плюс 2 пика. С другой стороны он равен минус π на 6 плюс 2 пика. Ну и естественно там k принадлежит z, это пишите. Хотя это первая часть боуба бы с ней. То есть обе части делим на π на 6 в обоих случаях. Получается 2х минус 6 равно с одной стороны единица плюс 12к. С другой стороны, соответственно, минус единица плюс 12к. Только тут, конечно, 2х и минус 6 еще. Дальше к обеим частям прибавляем шестерку. То есть 7 плюс 12К и, соответственно, 5 плюс 12К. И обе части делим на 2. Х будет равен 3,5 плюс 12К. Только уже не 12, конечно же. Все-таки начал косячить, куда же я без этого-то. На 6 и х равен 2,5 плюс 6К. Вот это наши корни, и из них надо наибольший отрицательный записать. То есть, в чем смысл? То есть корень должен быть меньше нуля, корень должен быть максимально возможным. Но мы это, в принципе, с вами и учитываем. То есть, вот наш корень, например, первый, три с половиной плюс 6 к должен быть меньше нуля. При этом к должно обязательно порядке быть целое число. В таком случае к должно быть меньше чем 3,5 делить на 6 с минусом. И вот если мы начертим, там, это приблизительно 1,2. То есть будет минус 3,5 делить на 6. Это вот все вот эти k удовлетворяют данному неравенству. Но нам надо наибольшее k взять, потому что у нас x должен быть максимальным. То есть k тогда тоже должно быть максимальным. Но это, естественно, минус единица. В таком случае корень получается 3,5 с половиной. Плюс 6 умноженное на минус единицу, это минус 2,5. Аналогично абсолютно второй корень рассматривается. Там тоже получится минус единица, но корень сам будет уже 2,5 плюс 6 минус 1, это минус 3,5. Ну, наибольший, понятно, тогда минус 2,5. Хорошо, шестое. Найдите значение выражения. Естественно, четверку мы представляем как 2 в квадрате. В степени 4,75 восьмерку, как 2 в кубе, в степени 2,5. По свойству степени у нас идет степень в степени, показатели перемножаются. То есть здесь будет 9,5, а здесь будет 7,5. То есть при делении показатели степени вычитаются, то есть остается 2 в квадрате, это четверка. Совпало? Да, совпало. Здорово. Дальше на рисунке изображен график функции, так, 6 точек отмечены, найдите в которых производная положительная. Производная будет положительная там, где функция возрастает. Возрастает она вот в этой точке, возрастает она вот в этой точке, и таких штучек у нас получается 2 точек, точнее. Поэтому 2 и будет ответом, достаточно простое задание. Восьмое. Наблюдатель находится на высоте H выраженной в метрах. Расстояние так, до наблюдаемой линии горизонта в километрах по формуле. На какой высоте находится наблюдатель? Если линию горизонта он видит на расстоянии 25, и соответственно 6 километра. Ну, давайте запишем. 25,6 равно 6,400 умноженное на h и деленное на 500. Еще это все хозяйство под корнем. Ну ладно, нольки у нас с вами сократились. Тогда получается, что 25,6 в квадрате это 64h делить на 5. И в таком случае, чтобы найти h, мы должны 25,6 в квадрате умножить на 5 и поделить на 64. К сожалению, особо ничего не сделаешь. То есть вам придется врубать скилл арифметики... А я халявщик, я сразу напишу ответ. 51,2. Дальше. Заказ на изготовление 238 деталей. Первый рабочий выполняет на 3 часа быстрее, чем второй. Сколько деталей за час? Второй рабочий, соответственно. Если известно, что первый за час на 3 детали больше. Ну давайте, вот у вас второй изготавливает x деталей в час. Соответственно, первый у вас изготавливает x плюс 3 детали в час. Понятно, что второй у нас работает дольше. Поэтому, если мы 238 поделим на x, мы найдем время второго. 238 поделим на x плюс 3, найдем время первого. И разница во времени как раз составляет вот эти три часа. Вот, в принципе, уравнение, которое необходимо нам с вами решить. Ну, тут приводим к общему знаменателю, конечно же. На х плюс 3. Минус 238 на х. И равно все это хозяйство 3х на х плюс 3. Раскрываем скобки. Так. Х плюс 238 на 3. Минус 238. Х равно 3х на х плюс 3. Что видим? Взаимоуничтожается. Кстати, на 3 можно сократить. Остается х в квадрате плюс 3х. Минус 238 равно 0. Ну а дальше что? Дальше решаем обычное квадратное уравнение через дискриминант. В данном случае дискриминант будет получаться 9 так, плюс 952, это 961, то есть это 31 в квадрате. Значит, х1 минус 3 плюс 31 делить на 2, это получается 14 x2 меньше нуля. Ну, отрицательная работа в данном случае быть не может. Хотя у некоторых людей она бывает. Вредители, блин. Ну, это ладно, это лирическое отступление. Соответственно, 14 это наш x есть. А x это у нас было сколько деталей в час. Первый, точнее, второй рабочий делает. Ну, то есть, соответственно, это наш ответ. В десятом на рисунке изображен график парабола, соответственно. Найдите коэффициент c. Тут ахтунг, то есть тут никакие движения сразу не видно, поэтому мы будем задавать координаты точек. Например, возьмем вот эту точку, то есть это 1, 2, то есть 3, минус 1. Возьмем, например, вот эту точку, это 5, минус 3, и возьмем вот эту точку, 6, 2. То есть точки мы берем 3, минус 1, дальше 5, соответственно, минус 3. И 6, 2. Для чего 3 точки? Потому что мы сейчас будем подставлять, а у нас а, б и с 3 неизвестных, поэтому нужно 3 точки. То есть будет минус 1 равно 9а плюс 3b плюс c. Дальше минус 3 равно 25а, соответственно, плюс 5b плюс c. Ну и, соответственно, 2 равно 36а плюс 6b, плюс c. Вот уравнение с тремя неизвестными. То есть система уравнений с тремя неизвестными. Что мы делаем дальше? Мы можем, в принципе, вычесть. То есть давайте так и сделаем. Например, возьмем спокойненько и вычтем первое из второго и из третьего. Что получается? Минус 3 минус минус 1 это минус 2. 25а минус 9а. Это, соответственно, 16а. 5b минус 3b. Это 2b. Ц-шки Тут 3, 27а. 3b. Ну и там минус 1 равно 9а плюс 3b плюс С равно вот так вот. Хорошо, что мы можем сделать дальше. Ну, в принципе. Вариантов-то особо у нас с вами нет, если только начать выражать. Да? Ну хорошо, что у нас получается? b здесь будет равно минус 2 минус 16а и делить на 2. То есть это получается минус 1 минус 8а. Подставляем во второе, то есть 3 равно... 27а минус 3 минус 24а. Ну и минус 1 там равно 9а плюс 3b плюс c. Пока оставим. То есть у нас есть b равно минус 1 минус 8а. У нас есть так 27а минус 24а. Это соответственно 3а. Минус 3 перебрасываем. То есть у нас 3а равно 6. Соответственно а равно 2. Ну и тут минус 1 равно 18 плюс 3b плюс c. Тогда b равно минус 1 минус 16, то есть минус 17. а равно 2, а c равно... Так, минус 1 минус 18 это минус 19. И соответственно плюс h51. Минус 19 плюс 51, это в свою очередь 32. Здорово. То есть наше выражение, то есть наша функция была 2х2 минус 17х плюс 32. Нам необходимо c найти, ну вот соответственно 32 и получится. Ну, вот оно все решение. Достаточно геморройное, но другого к сожалению нет. Вот так вот. Найдите наибольшее значение функции. Так, скорее всего, многие из вас не проходили производную натурального логарифма. Это будет просто 1 делить на f на f''. То есть у нас получается производная 1 делить на x плюс 18 в 12, но еще результат умножить на производную x плюс 18 в 12. То есть это будет 12 на x плюс 18 в 11. Ну и соответственно минус 12 равно 0. Понятно, что тут вот так сократится и остается 12 на х плюс 18, минус 12 равно 0. Ну, понятно, что х плюс 18 в таком случае равно единице и х равен минус 17. Если расставить на прямой, то есть вот x тут минус 17, у вас получается по знакам минус плюс по производной, как раз минус 17 является точкой максимума. И она попадает на данный отрезок, соответственно, ее и мы будем подставлять. То есть y от минус 17 равно натуральный логарифм минус 17 плюс 18 в 12 минус 12 на минус 17. Это равно в свою очередь натуральный логарифм от единицы и соответственно, соответственно, плюс 12 на 17 плюс 204. Натуральный логарифм от единицы это 0, ну 204 у вас и остается. Вообще, глядя даже на это задание, можно сказать, что сразу x равно минус 17, иначе у вас натуральный логарифм никуда не денется, а раз он никуда не делся, ну то вы не сможете записать рациональное число в ответ. А если вы не сможете записать рациональное число в ответ в первой части на ЕГЭ, значит где-то вы накосячили. Дальше. Решите уравнение. Что у нас тут есть? Ну вот смотрите, везде есть 4 в степени х. Мы его сразу выносим. То есть остается 4 в степени корень из х минус полтора. Плюс 3 на 4 в степени минус корень из х плюс полтора. Ну и соответственно минус 4 а, равно нулю. Почему я так сделал? Ну вот смотрите, 4х в степени х плюс 1 это 4 в степени х на 4 в первой. Поэтому я вынес, вот это осталось. И также в остальных случаях. То есть у нас либо 4 в степени х равно нулю, что в принципе невозможно, либо 4 в степени корень из х минус 1,5 на 3 делить на 4 в степени корень из х минус 1,5. Да, я вот здесь вынес минус единицу, скажем так, за скобки, воспользовался свойством степень в степени. То есть 4 в степени минус 1 возвел, поэтому 1 четвертая получилась. Минус 4 равно нулю. Ну, можно сделать замену, там, пусть 4 в степени корень из x минус полтора, например, y больше нуля, то получаем у минус 3 на y минус 4 равно нулю, отсюда y в квадрате минус 4у, так, только не минус, конечно же, а у нас вот здесь стоит плюс и вот здесь стоит плюс, то есть будет минус 4у плюс 3 и делить на у равно нулю. Но опять же, у в квадрате минус 4у плюс 3 равно нулю. Отсюда потеряем вето сумма корней 4, произведение корней 3, то есть корни 1 и в таком случае 3. Да? Так, перевернем страничку на всякий случай. Вдруг уже где-то напортачил. Не, я пока нигде не напортачил особо. Делаем обратную замену. Обратная замена. Соответственно, у нас 4 в степени корень из х минус полтора С одной стороны это единица, с другой стороны минус полтора это 3. Вот у нас, кстати, выходит Ахтунг с вами в том моменте, что... Единица это 4 в нулевое, а вот тройка это 4 в степени логарифм 3 по основанию 4. То есть в первом случае корень из х минус 1,5 равно 0, а во втором случае корень из х минус 1,5 равно логарифму 3 по основанию 4. Так, логарифм 3 по основанию 4 число положительное, уже хорошо. То есть х будет 2,25, а здесь х будет равен логарифму 3 по основанию 4 плюс 1,5, и все это хозяйство у нас еще и в квадрате. Вот такое вот. Единственное, там, скорее всего, преобразовали, то есть взяли, что типа, логарифм 3 по основанию 4, плюс 1,5, это то же самое, что логарифм 3 по основанию 4, плюс логарифм 4 в степени 1,5 по основанию 4. Четверку представили как 2 в квадрате, то есть это... Соответственно, 2 в 3 то есть это 8. И получили логарифм 3 на 8 по основанию 4. То есть это логарифм 24 по основанию 4. Да, наверное, лучше так записать. То есть у вас получается x равно 2,25 и x равно логарифм 24 по основанию 4, правда взятый в квадрат. Это ответы на пункты А. Теперь начинается пункт Б. И пункт Б достаточно геморройный, потому что вам надо раскидать какие из корней на промежутке от 2 до 6. Ну, очевидно, 2,25, там даже объяснять не надо, оно попадает. Теперь вот нам надо с вами посмотреть, а попадает ли, соответственно, логарифм 24 по основанию 4. Для этого мы с вами будем брать, соответственно, промежутки, а именно вот у нас с вами, так, пункт B, от 2 до, до 6, да, по-моему, да, до 6. А рассмотреть нам надо логарифм 24 по основанию 4 в квадрате. Поэтому мы берем корень из 2 и корень из 6 и уже рассматриваем, пойдет ли туда логарифм 24 по основанию 4. Как надо посмотреть? Ну, скорее всего, явно сравниваться будет с корнем из 6. Почему? Ну, потому что очевидно, что логарифм 24 по основанию 4 лежит между логарифмом 16 по основанию 4 и логарифмом да, по основанию 4. То есть между двойкой и тройкой. Корень из двух явно меньше, чем двойка, потому что ну, 2 ⁇ это корень из 4. Соответственно, нам надо сравнить с верхней границей. Причем, если мы возьмем корень из 6, представим в виде логарифма, это будет логарифм 4 в степени корень из 6 по основанию 4. И сравнить нам надо именно 4 в степени корень из 6 и 24. Вот такая вот загогулина. При этом, что можно сказать? В принципе, корень из 6 как таковой, это число больше, чем корень из 5,76, который в свою очередь дает 2,4. То есть, это число, можно сказать, что корень из 6 больше, чем 2,4. Если у нас получится с вами, что 24, скажем так, да, давайте так и сделаем, все верно. 4 в степени 2,4 это то же самое, что 2 в степени 48 десятых, это то же самое, что 2 получается в степени 24 пятых, это то же самое, что 2 в четвертой на 2 в степени 5 четвертых. То есть это 16 умножить на корень пятой степени из 16. То есть 6 16 степени 1 5 При этом что можно сказать? Вот 1,7 в пятой степени, если посчитать, оно меньше 16. Следовательно, 16 степени 1 5 больше чем 1,7. Следовательно, 16 умножить на 16 степени 1 5 будет больше чем 16 на 1,7. Следовательно, ну а это, в свою очередь, равно 27,2. Что получили? То есть мы получили, что 4 в степени 2,4 больше, чем 27,2. Ну и понятно, что в таком случае 4 в степени корня 6 больше, чем 27,2. А у нас с вами выходит что здесь 24, то есть мы можем сказать, что логарифм 4 корня 6 по основании 4 больше, чем логарифм 27,2 по основании 4, а он явно больше, чем логарифм 24 по основании 4. И, соответственно, вот этот корень тоже входит в наш отрезок, поэтому его тоже надо будет учитывать. Вот такой вот геморрой, если честно. Если вы знаете более простое решение, наверняка оно есть, ну, я буду рад, если вы мне его в комментарии напишите. С удовольствием ознакомлюсь. Насколько помню, там можно было двойные логарифмирования делать, но мне вот было лень, я просто увидел, скажем так, сходу, что возможно такой вариант. Ну, и почему бы вам его не показать, когда вы находитесь... В, скажем так, невыгодном положении, и вам надо быстренько что-то придумать. Всегда есть, скажем так, прямолинейные вот подобные варианты. Но они, в принципе, работают, почему нет? Дальше. В прямой пятиугольной призме высота 3 корня из 5, так, BC, CD по 6, а четырехугольник ABDE прямоугольник со сторонами b, 5 и AE4. Корни из 5. Докажите, что плоскости C, A1, E1 и a 1 e 1 и d 1 перпендикулярны. Сейчас я покажу не совсем рациональный для данного уравнения способ, то есть с использованием метода координат. То есть мы будем задавать плоскости, будем задавать нормаль вектора для плоскостей и смотреть все это хозяйство. А в следующем варианте я, скорее всего, разберу это же задание, используя только исключительно такие школьные стереометрические знания, методы ваши, которые вы обычно на уроках демонстрируете. Ну, давайте, ладно, посмотрим, раз уж решились, почему бы и нет. То есть, начертим нашу призму. То есть, в данном случае, кстати, нам везет, что фактически это обычный параллелепипед, скажем так, с прикрепленной к ней треугольной призмой. Так, вот так вот, как я обычно говорю, вот так вот. Вот так вот, и здесь, соответственно, вот так вот. Раз. О, какая загагулина получилась, да? А, Б, С, Д, Е. 1, Б, 1, С, 1, Д, 1, Е, 1. Так, сразу же начерчим. Здесь. Раз, два, три. Равнобедренный треугольник сверху. О, домик получился. Хоть окошки дорисовый. А, Б, С, Д. Не-не-не-не, соврал. Врать не надо. С, Д, e. как выходит. Дальше у нас что-то там дано же. Да, ой, боковое ребро 3 корня из 5. Б, С и С, Д по 6. Так, А, Б5. А здесь 4 корня из 5. Ну вот про что я говорил. Сейчас мы будем задавать уравнение плоскостей. То есть, мы ведем ортогональную систему координат через ребра, которые взаимно перпендикулярны. То есть, здесь будет x, здесь будет y, здесь будет z. Для того, чтобы... Ну, сразу можно начертить, что вот здесь у нас x, здесь y. Всегда советую чертить оси о x, y тоже в обязательном порядке, чтобы вы видели, куда что проецируется. Вот такой вот у нас с вами рисуночек. Теперь нам надо задать уравнение плоскостей. Для того, чтобы задать уравнение плоскостей, вам необходимо будет три точки из каждой плоскости задавать. По координатам, главное, чтобы все три точки не лежали на одной прямой. А дальше немножко страдать геморроем, решать системку. Вот сейчас мы эту системку порешаем и будем радоваться жизни. Надеюсь. А может, не будем радоваться жизни. Тут как повезет. Так, листочки я сейчас попереворачиваю. Тут, что я выражал в свое время. Ой, мне прям страшно становится глядеть, что я вам сейчас буду рассказывать. Ну да ладно. То есть, нам надо задать. А... Начнем с С. Вот точка С. У нее, соответственно, координата по Х это середина БД, так как у вас треугольник cd равнобедренный. По Y это фактически высота данного треугольника. Ну и давайте это сделаем. То есть у вас здесь два корня из пяти. Ну понятно, половина от BD. Соответственно, если я какую-нибудь точку обозначу, ну там Q я не знаю, то я могу сказать, что CQ вычисляется по теореме Пифагора, это 36 минус 20 под корнем, то есть это 4. То есть вот здесь 4. Следовательно, координаты точки C, это два корня из 5, это 4 и это 0. Совпало? Совпало. Вроде как. Да, только минус 4, я балбес. Бываю, конечно, невнимательно. Мы же ушли на отрицательную полось. Все. Теперь находим координаты точки А1. Ну, А1 вот она, то есть по x, y у нее такие же, как и у А. То есть это будет 0 и 5. А по Z это длина АА1, то есть три корня из 5. Дальше находим координаты точки Е1. Е1 вот здесь, то есть по X и Y такие же, как у Е, то есть 4 корня из 5. 5, а по Z те же самые три корня из 5. На всякий случай сверимся. Да, все у нас хорошо, все у нас совпало. То же самое для АЕД1. Координаты точки А, соответственно, 0, 5, 0. Дальше, координаты точки Е, соответственно, 4 корня из 5, 5, 0. И координаты точки D1, они такие же по x и У, как у D, то есть 4 корня из 5 и 0. А по Z это АА1. Три корня из пяти. Вот мы задали координаты трех точек для каждой из плоскостей. Дальше мы вспоминаем, что уравнение плоскости в целом выглядит как AX плюс BY плюс CZ плюс D равно нулю. Соответственно, если мы сейчас возьмем и поочередно по три точки в, эти урав... в это уравнение подставим, то мы получим две системы с четырьмя неизвестными, и мы будем выражать одно из неизвестных через, точнее, три неизвестных через одно. Ну, давайте для плоскости, соответственно, C1, CA1, E1 начнем все это делать. То есть подставляем. Подставляем, начнем с кого? Ну, давайте с точки C. То есть у нас получается А на 2 корня из 5, плюс B на минус 4, плюс C на 0, естественно, не пишется плюс d равно нулю. Дальше подставляем a1. a на 0 не пишется, плюс 5 на b, плюс 3 корня из 5 на c, плюс d равно нулю. Ну и остается e1, то есть 4 корня из 5а, плюс 5b, плюс 3 корня из 5c, плюс d равно нулю. Смотрим, на всякий случай совпало, совпало. И вот нам ее надо решить. То есть мы выражаем три переменные через одну. Ну, в данном случае, что мы сразу можем, в принципе, тут увидеть? А мы можем увидеть, что если мы из третьего уравнения вычтем второе, то у нас останется просто 4 корня из 5, а равно нулю. То есть отсюда уже а равно нулю. Здорово. Поэтому подставляем в остальные. Получается минус 4b плюс d равно нулю. И, соответственно, 5b плюс 3 корня из 5c плюс d равно 0. а равно 0, d тогда равно 4b, ну и, соответственно, c мы тоже выразим через b. Если сюда подставить, получается 9b плюс 3 корня из 5c равно 0, соответственно, c будет равно минус 9b делить на 3 корня из 5. То есть, c получается... Минус 3b делить на корень из 5. Вот такая вот штучка выходит у вас. Теперь нам надо полученные коэффициенты подставить в уравнение плоскости. То есть опять же вот сюда. То есть 0 на x плюс b на y. Мы все выражали через b, поэтому b -шечка так и будет писаться. То есть просто b. Дальше минус... 3b на корне из 5 z плюс 4b равно 0. И обе части делим на, соответственно, 4b. Соответственно, 0 на x плюс 1 четвертая y минус 3 на 4 корня из 5 z плюс 1 равно 0. Вот уравнение плоскости. Поэтому мы можем задать нормаль вектор. Нормальный вектор это вектор перпендикулярной плоскости. И он имеет координаты a, а, b и c. То есть 0, 1, 4 и, соответственно, минус 3 на 4 корня из 5. То же самое необходимо провернуть и для плоскости d 1 То есть вы координаты вот этих будете подставлять. У вас получится, соответственно, так, 5B плюс D равно 0. Дальше там, 4 корня из 5 а плюс 5b плюс d равно 0. И, соответственно, 4 корни из 5a плюс 3 корни из 5c плюс d равно 0. Я не буду решать эту систему. Первую я показал, я думаю, вторую вы решите самостоятельно, как раз хоть немножко закрепите. У вас на выходе получится, что d равно минус 5b, это вот я через b все выражал, a равно 0. Ну и, соответственно c равно так, корень из 5, b делить на 3. В таком случае уравнение плоскости получается здесь 0 на x минус 1,5y минус 1 делить на 3 корня из 5z. Плюс 1 равно 0. И тогда нормальвектор для этой плоскости имеет координаты 0, минус -1 1,5, минус 1 на 3 корни из 5. А в чем смысл? Для чего все это делалось? Вот смотрите, у вас есть две плоскости. Условно, так, вот, например, две плоскости они между собой пересекаются. Что такое нормальный вектор? Нормальный вектор это вектор перпендикулярный. То есть у вас условно здесь исходит какой-то векторочек, здесь перпендикулярный векторочек исходит. Здесь, то есть прямой угол, здесь прямой угол. Если я найду угол между векторами, в данном случае, вот этот, то я смогу сказать, что это, в принципе, угол между плоскостями. С одним маленьким нюансом. Между векторами у вас может получиться тупой угол. Это нормальное явление. А между плоскостями всегда берется острый, если они не взаимно перпендикулярны. Поэтому, когда мы будем искать угол между векторами, мы просто там сверху формуле модуль повесим. Тем самым, даже если у нас будет получаться косинус между углами, косинус между углами, косинус угла между векторами отрицательным, по модулю он станет положительным, и, соответственно, мы будем рассматривать... Именно острый угол. А как находится косинус угла между векторами? Скалярное произведение никто не отменял. То есть косинус между вектором n и m. Это x1 на x2 плюс y1 на y2 плюс z1 на z2 и делить на длины. То есть x1 в квадрате, так, y1 в квадрате, z1 в квадрате. Ну и то же самое для... 2. Так, y второе в квадрате, z2 в квадрате. Ну а если мне необходимо найти именно угол между нашими плоскостями, единственное, я напишу альфа и бета. Только на экзамене так не пишите, пишите по-нормальному. То достаточно просто вот здесь будет повесить модуль. Все. То есть у нас получается 0 на 0, плюс 1 4 на минус 1 пятую. Там. Соответственно, плюс 3, 4 корня из 5 на 1 на 3 корня из 5 по модулю. Ну и здесь можно написать, там, длина вектора n на длину вектора m. При этом что получается? А получается у вас, что в числителе будет 0. А о чем это говорит? Если косинус угла между плоскостями равен нулю, то плоскости взаимно перпендикулярны, потому что угол будет 90 градусов. Значит, угол альфа и бета равен 90 градусов. Я понимаю, что это не самое рациональное решение именно для данного задания, но сам способ я должен был показать, что есть такой способ, и в безвыходной ситуации он достаточно хорошо работает. Причем данный способ нам сейчас пункт B очень легко даст решить, потому что вам надо найти объем многогранника C, A, E, D, 1, B, 1, то есть, что у нас там? C, да? A, Е, так, только Е вот здесь, D1, B1. То есть, фактически, мы можем его рассмотреть как четырехугольную пирамиду с вершиной в C. И тогда, что нам надо сделать? Нам надо найти высоту, ну, то есть, высоту в данной пирамиде, условно, это какой-то перпендикуляр к плоскости А, B1, D1, E1, о, D1, e а перпендикуляр это расстояние, а для расстояния есть формула, потому что у нас плоскость это в принципе А, B1, D1, Е e это А, Е, Д1, то есть она у нас уже задана, то есть нам достаточно будет задать координаты точки С, координаты точки С, так как она у нас будет выглядеть, -то? а мы ее по-моему даже задавали, да, она у нас задана, здорово, в чем смысл? Если у вас есть какая-нибудь точка ну, там, c с координатами x1, y1, z1 и плоскость ax плюс by плюс cz плюс d равно нулю, то расстояние от c до альфа вычисляется как ax1 плюс by1 плюс cz1 плюс d. Делить на а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат. Все, а у нас уже все для этого найдено. Поэтому мы сразу спокойно находим расстояние в данном случае. Что у нас там получается? 0 на 2 корня из 5, соответственно, плюс минус 1,5 на минус 4. Минус 1 на 3 корня из 5 на 0, плюс 1 по модулю. И делить все это хозяйство на 0 в квадрате плюс минус 1 пятое в квадрате. Что там у нас? Плюс 1 на 3 корня из 5 в квадрате под корнем. Если вы все это хозяйство посчитаете, то вы получите 27 делить на корень из 14. Дальше находим... ЕД1. ЕД1 можно найти по теорем Пифагора, То есть это ED в квадрате, плюс ДД1 в квадрате под корнем. То есть, это будет корень из. Нет, давайте в общем, корень из 70. В таком случае площадь нашего сечения А Б1 Д1 Е. Это 4 корня из 5 на корень из 70. И тогда объем треугольный. 1 третья на вот эти 4 корни из 5, на корень из 70, и на наши там 27 корней из 14. Я надеюсь доказывать, что в основании пирамиды у вас прямоугольник, теорему трех перпендикулярах, сами освоите. То есть получается в данном случае 180. Ну, вот такое вот решение. Достаточно сложно, особенно если вы вообще никогда с этим не встречались. Но я очень сильно советую координатные методы изучить. Ну, потому что процентов 60-70 заданий, э, и, конечно, можно решить спокойно, используя координаты. Еще там добавить вектора, еще 20%. Ну, и процентов, конечно, одна из 10 бывает такая, что и то, и то совсем не рационально, и надо искать другие способы. Все, давайте посмотрим дальше. Дальше у нас решите неравенство. Что у нас есть? Ну, надо прикинуть, во-первых, тангенс э, 3 целых... 2, как он выглядит. То есть, в принципе, вот если взять окружность, вот наша окружность, вот здесь у нас с вами находится точка 5π4. На Мы знаем, что тангенс 5π4 равен единице. Но вот само 5π на 4 это примерно 5 на 3,14 и делить на 4. Так, я это где-то считал, да, это приблизительно 3,925. Понятно, что 3,925 больше, чем 3,2. То есть тангенс 3,2 меньше, чем тангенс 5π на 4. а понятно, само по себе π это примерно 3,14, то есть при этом это число больше, чем тангенс π. То есть оно от нуля до единицы. К чему я это говорю? Логарифм мы можем представить вот таким вот макаром. И так как основание логарифмов у нас меньше единицы, то мы убирая логарифмы учитываем, что... То знак неравенства меняется на противоположный. То есть вот такая штука появляется. Но мы не забываем, конечно же, что 9 минус х в квадрате по основанию 3 в обязательном порядке должно быть строго больше нуля. Дальше, что у нас выходит? В принципе, опять же, это у нас логарифм 3 по основанию 3. И выходит, что 9 минус х в квадрате меньше либо равно 3. 9 минус х в квадрате больше единицы. Соответственно, х в квадрате больше либо равно скольки там 6 х в квадрате меньше строго 8. Да? Шикарно. Значит, мы получаем, что х больше корня из 6 х меньше чем минус корень из 6. Здесь x меньше чем корень из 8, x больше чем минус корень из 8. Ну и пересечение всего этого простое. То есть от минус корень из 8 до, только здесь вот такие вот знаки будут, до минус корень из 6 и соответственно от просто корень из 6 до корень из 8. Достаточно простое задание. Дальше. В июле Максим планирует взять кредит в банке на некоторую сумму. Предложил банк два варианта. Так, три года при этом на 20% в год. Соответственно, на два года на 24% в год. Посчитал, что первый выплачивает на 373,6 тысяч рублей. Больше, чем по второму, какую планирует взять в кредит. Первое, что я хочу сказать, как человек в хламину закредитованный, не берите кредиты, копите деньги, инвестируйте, занимайтесь полезными вещами. То есть я по глупости в свое время брал, ну я сейчас их успешно отдаю и скоро отдам, скажем так, но это кабала, правда, это кабала, это очень тяжело, это морально давит. Ладно, логическое вступление было, соответственно, что мы с вами будем делать. Давайте, вот пусть он S, это сумма кредита. Дальше у нас есть, то есть R1 это 20%, соответственно вспомогательная K1 это единица на R1 на 100, это 1,2. Дальше R2, соответственно 24%, K2 вспомогательная 1 на R, 1 плюс R2 на 100, это 1,24. Дальше, так, три платежа, то есть X1 это платеж по 3 года, который X2, это, соответственно, платеж а, по 2 года. Хорошо. Вот давайте посмотрим трехлетний. Что у нас получается? Вы взяли кредит, на него начислили, то есть к нему прибавилась а, R1, деленное на 100 на S. То есть сумма долга стала вот такая. То есть надо запомнить, что сумма долга с учетом начисленного процента, это на K1 умноженное. Естественно, сделали платеж x1. Дальше на эту сумму у вас идет начисление, то есть она становится равной вот такой загогулины. Делается платеж, опять же, sk1, давайте в квадрате, минус x 1 к 1 и минус x1. То есть это первый год, это второй год и вот третий. То есть у вас на эту сумму, опять же, начисляется то есть она становится вот такой делается третий платеж и все вы банку ничего не должны естественно отсюда можно выразить x то есть у вас к1 в кубе минус так x1 к 1 квадрат плюс k1 а, плюс единица в таком случае x1 у вас будет с к1 куб на x k1 квадрат плюс k1 плюс единица. Можно немножечко преобразовать, то есть написать sk1 куб на k1. Так, у нас минус 1, да, и здесь k куб минус 1. Есть такая клевая формула, что k в степени n минус единица это... К-1, соответственно, на КН-1, там КН-2 и так далее до К в нулевой, то есть до единицы по факту. То же самое, абсолютно аналогичная роспись для второго платежа. Только там будет уже у вас sk 2 квадрат на К2-1, соответственно, на К в квадрате минус 1. В чем смысл? Вам говорят, что переплатили вот эту сумму. Первых платежей 3, вторых 2. То есть, если вы из трех первых вычтите 2 вторых, то вы получите вот ту самую сумму. То есть мы так и записываем, что 3 с к 1 в кубе на К1 минус 1 на К1 в кубе минус 1 минус 2 С К2 в квадрате на К. 2 минус 1 на k2 в квадрате минус 1. И равно это. Единственное, считайте все в тысячах, чтобы лишних ноликов у вас не было. Все, вот такое уравнение вам надо решить. Ну, что тут можно сделать? К сожалению, ничего. Единственное, ну, вы можете S -ку вынести, чтобы вам было попроще. Дальше я советую, как и говорил всегда, считать все в обыкновенных дробях. То есть, есть у вас вот эти 1,2, напишите вы их 6,5, есть вот это 1,24, напишите 124 на 100 и сократите. Потому что, когда вы будете считать в обыкновенных дробях, у вас будут появляться множители, которые вы постепенно сможете выкидывать за скобки. Ну и хоть чуть-чуть это вам облегчит на экзамене подсчет. А здесь у вас получится, я надеюсь, я пропущу, вы самостоятельно сможете посчитать. У вас на выходе должно получиться... Что s равно сколько там? Там 3,7 на 6 на 5. Вот я как раз разбивал, когда на множители все это хозяйство. У меня вот так на выходе получилось. То есть, это я уже не мог разбить. И это будет 7, 2, 8, тысяч рублей. То есть, там 7 миллионов 280 тысяч. Не вижу смысла арифметику показывать, если честно. Она есть. И вот я все там делал исключительно переворачивая. Ну вот только, конечно, я уже считал вот это на калькуляторе, потому что столбиком считать это время тратить просто-напросто. Давайте дальше. Четырехугольник А, Б, Ц, Д со сторонами BC 7, А, Б, Ц, Д по 20 вписан в окружность с радиусом 16. Докажите, что Б Ц и АД параллельны. Найдите АД. Давайте посмотрим, что у нас там есть. да, А, ну все понятно. Я даже вижу, как я все это хозяйство доказывал. Ну, давайте рисовать, что же делать. Рисовать, рисовать, рисовать. Мы сегодня художники. Так, у нас с вами есть, ну, предположим, АД как-то проведена там, раз, два, три, что там, А, Б, С, Д, пусть центр О, Б, С7, А, Б, так, по 20, радиус 16, и нам надо доказать, что параллельно. У нас, то есть, АД и СД между собой равны, Ну тут достаточно пункта легкий, шмякнули дальше. Пересеклись они в М. То есть там пусть А, пересекает С, Д в точке М. Что у вас получается? Ну, угол, например, А, плюс угол какой там С, Они в сумме 180, так как четырехугольник вписан. Угол А, плюс угол МВС. В сумме 180, так как они смежные. Но ну, вот отсюда получается, что угол CDA равен углу MBC. В принципе, и угол M общий. Соответственно, треугольники подобные получаются. То есть треугольник MBC подобен треугольнику AMC. Раз они подобные, то мы можем написать отношение сторон. То есть, например, там MB относится к MD... Так как МС а относится к МА. И возьмем, давайте здесь Х, здесь Y. Тогда что у нас выходит, что Х умноженное на Y. Точнее, нет, не умноженное у нас пока через частное все расписано. Да, Х на Y плюс CD то же самое, что y на x плюс ab. Значит, x в квадрате плюс x аб, то же самое, что y в квадрате, плюс y cd. То есть x минус y, x плюс y, а, так, плюс давайте аб на x минус y равно 0. cd я сразу на аб заменил, потому что они же равны. Соответственно, x минус y на x плюс y плюс b равно 0. Понятно, что вот это равна нулю быть не может, потому что это сумма длин сторон. Отсюда получается, что x равно y. Ну и если x равно y, вы получаете равнобедренный треугольник. Соответственно, вот этот уголочек равен вот этому, значит равен вот этому, вот этому. Вот у вас и параллельность bc и d, так как у них соответственно углы равны между собой. Вот доказательство для a. А. Теперь давайте для b что нам здесь с вами понадобится да мы проведем спокойненько дополнительно вот такие вот радиусы вот так вот вот так вот вот так вот что можно сказать ну давайте вот здесь угол альфа будет здесь угол альфа тогда соответственно здесь какой-то тоже уголочек будет бета и мы просто докажем, что бета равен 180 минус 2 альфа. И все у нас будет хорошо. Что у нас есть? Здесь, соответственно, 20, здесь 16, здесь 16, здесь те же самые 20, 16, 16 и здесь 7. То есть нам надо просто с вами расписать теорему косинуса. То есть косинус угла альфа. Это 16 в квадрате, плюс 16 в квадрате, минус 20 в квадрате на дважды по. 16 в данном случае получается. То есть это будет 7,32. Дальше. Косинус бета. Это будет 16 в квадрате плюс 16 в квадрате минус 7 в квадрате. На опять же дважды по 16. Соответственно, это 4,63 на 512. Я опять подглядываю, чтобы в арифметике просто не ошибиться. И все. При этом, смотрите, косинус двойного угла можно расписать как 2 косинус квадрат альфа минус 1. То есть 2 на 7 в квадрате, там на 32 в квадрате, минус 1, это будет минус 463,512. Что у нас получилось? У нас получилось, что косинус 2 альфа равен минус косинус бета а когда это возможно? А возможно это в том случае, если 2 альфа равно 180 минус 2 бета. И вот у вас получается, что 2 альфа плюс бета в сумме 180. Следовательно, AD ваша, это два радиуса. То есть у вас угол АОД 180 градусов. А раз он 180 градусов, то это дважды по 16, то есть 32. Вот в принципе все решение. Дальше решите. Так, найдите все значения А, при каждом из которых уравнение имеет единственный ага, корешочек. Ну, что у нас тут есть? В принципе, у нас есть логарифм, соответственно, мы сразу с вами пишем, что. Дробь равна нулю, когда числитель дроби равен нулю, знаменатель не равен, плюс у вас в знаменателе корень четной степени, соответственно, подкоренное должно быть не отрицательным, а так как оно еще в знаменателе, то оно должно быть просто положительным. Поэтому записываем, что 6х квадрате минус 13х плюс 5 ах минус 6а квадрат минус 13а плюс 6 должно равняться 0,4 в нулевой, то есть единице, при этом... 2х минус 3а плюс 4 должно быть строго больше нуля. То есть вот такая вот у нас система получается. Ну что мы можем сделать? Мы можем э, сверху представить квадратное уравнение, то есть сделать группировку, получить 6х квадрате плюс х 5а минус 13 минус 6а квадрат там минус 13а плюс 5 равно нулю. Ну а снизу Записать, что x больше там, что -то 3а минус 4 и делить на 2. Так, в первом случае распишем дискриминант. То есть это 5а минус 13 в квадрате, да? Минус, даже, да, плюс 24, там, на 6а в квадрате, плюс 13а, плюс 5, о, no, минус 5. Гадалки не ходи, что тут получится полный квадрат. Обычно так и происходит. Да, тут если посчитать, будет 169а в квадрате плюс 98а плюс 49, что в свою очередь дает 13а плюс 7 в квадрате. Хорошо, какие у нас возможны случаи? Нам надо единственный корень. Чтобы корень был единственный, у нас первый вариант. Дискриминант равен нулю, то есть мы квадратное уравнение получаем с одним корнем, ну и смотрим, чтобы этот корень попал обязательно при условии, что х там больше, чем 3а минус 4 так, то есть давайте дискриминант равен нулю. Тогда наш с вами корень, что получается? x равно 13 минус 5а делить на, соответственно, 12. Да? То есть минус b делить на 2а. При этом 13а плюс 7 равно нулю. Отсюда а равно минус 7 13 ну и можно подставить сюда и сравнить вот здесь если вы все это сделаете там у вас корень получается 17 13 в таком случае и, в принципе 17 13 будет больше чем минус там 3 значит 21 13 минус 4 делить на 2 то есть вот это значение у нас уже есть Второй момент: у вас может быть дискриминант положительный, то есть два корня выходят, но один из корней просто будет не попадать в ОДЗ. То есть пишем второй вариант. Так, для начала найдем корни, то есть это что у нас там 13 минус 5а плюс 13а плюс 7 делить на 12. Это в свою очередь так, 8а плюс 20 делить на 12, то есть 2а. Плюс 5 делить на 3. Да, совпадает. И второй корень. Соответственно, 13 минус 5а минус 13а минус 7 делить на 12. Это так. Сколько тут? Минус 18, то есть минус 3а. Минус 6, соответственно, плюс, точнее, плюс 1 делить и на 2. Хорошо, что теперь мы с вами делаем? То есть мы смотрим, когда у нас этот корень попадает, этот корень попадает. То есть сравниваем вот с этим условием. То есть так и пишем, что 2а плюс 5 делить на 3 больше, чем сколько? Чем 3а минус 4 делить на 2. Отсюда у нас выходит, что а меньше, чем 29 пятых. То же самое, минус 3а. Плюс 1 делить на 2 должно быть больше, чем минус, о, точнее плюс 3а минус 4 делить на 2. Отсюда выходит, что а меньше 5 шестых. А теперь с вами смотрим, то есть что у нас получается. Так давайте только здесь возьмем x 1 здесь x 2 чтобы отмечать можно было. То есть у нас есть 22 пятых, вот это, и здесь у нас существует корень x 1 у нас есть 5 шестых, 5 шестых же, да, 5 шестых. И здесь существует корень х2. А нам надо, чтобы существовало только один. Ну, понятно, что до 5 шестых у нас два корня существует, соответственно, нас не устраивает. То есть нам нужен вот этот промежуток. Причем 5 шестых мы будем затрагивать. Почему? В 5 шестых х2 еще не существует. То есть а принадлежит от 5 шестых до 22 пятых. И, соответственно, то, которое мы там с вами нашли, минус 7 тринадцатых. Да, отлично. Совпало? Да, походу совпало. И, в принципе, я молодец. Ладно, давайте посмотрим последнее, то есть 18. Все члены конечной последовательности натуральные числа. При этом каждый член, начиная со второго, в 7 раз больше, либо в 7 раз меньше. То есть дробных чисел быть не может, да, у нас получается, это меня уже радует. Сумма всех членов равна 9177. Может ли последовательность состоять из трех, из 5, и какое наибольшее количество членов последовательности может быть? Ну, что можно сделать? Во-первых, 9177 мы разложим на простые множители. Если разложить на простые, это 3 на 7 на 19, и там насколько получалось? На 23, да. То есть, уже там есть у нас семерочка. То есть, если мы приведем простой же пример, последовательные члены каждый раз в 7 раз именно больше. То есть, вот у вас А1, 7 А1 и, соответственно, 49 А1. Их сумма составляет у нас 50 сколько там? 57, да? 57, да, все верно. То есть, 57А1. И вот как раз выходит, что 57А1. Равно 3 на 7 на 19 на 23. Ну, понятно, вот 57 сократилось, и вот вам А 1 То есть, это 7 на 23. Соответственно, да, такой вариант возможен. Теперь Б. У вас 5 членов последовательности. То есть, ну, опять же, принцип такой же. То есть, вы смотрите, чтобы сумма получалась с таким коэффициентом, который как-то вот из этих состоит. Ну, самый простой вариант у меня получался... Когда? когда я брал чередование, то есть А1, А1 на 7, А1, А1 на 7, ну и, соответственно, А1. То есть в данном случае у нас получается 3,2 А1, то есть это сколько там, 3 на 7, то есть это 23, да, то есть 23... 7 а первых. Ну и это равно там 3 на 7, на 19, на 23. Ну понятно, вот у вас 23 отлетело, то есть а первый это 3 на 7, на 19 и на 7. То есть да, такой вариант тоже возможен. Теперь пункт В. Наибольшее количество членов последовательности. Ну понятно, что наибольшее количество членов последовательности, когда берутся минимально возможные члены последовательности, то есть у вас, соответственно, там, например, 1,7, там, 1,7, 1,7. Как это может выглядеть? У вас может последовательность быть, там, например, 1,7, 1,7 и заканчиваться однеркой. Тогда мы что с вами получаем? Мы получаем n штук семерок и, соответственно, n плюс 1 штука единиц. Соответственно, мы можем записать, что 7n плюс n плюс 1 должно быть равно 9177. То есть 8n равно 9176. И в данном случае n у вас получается равно 1147. О, здорово получилось. То есть у нас столько семерок и соответственно 1148 единиц. И всего тогда в последовательности мы имеем 2295 членов. Ну, есть еще вариант, когда у вас в пункт 2, давайте, 17 там 17 и заканчивается на 7. Тогда у нас n единиц, n семерок. То есть мы просто можем написать, что 1 на n плюс 7 на n равно там 9177. Ну, понятно, что тогда 8n равно 9000. 177, и N тогда не принадлежит натуральным числам. А N это у нас количество, соответственно, должно быть обязательно порядке натуральным. Такое быть не может. Поэтому 2295 это наш ответ. Все, варианты разобрали. Если вам понравилось, не забывайте про подписку, про лайки. Рассказывайте друзьям о канале. Давайте все-таки доведем до 100 тысяч. Хоть какая-то отрада будет в этом году мне. А то все-таки иду, иду, монетизации нет. Ну вот, кайфану что меня кнопочка придет. Если дойдет, конечно. Вот, опять же, подписывайтесь на ВК, я ссылочку в прикрепленном комментарии в обязательном порядке дам. Ну и все, до свидания.